Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги! Меня зовут Танькова Алла Сергеевна, я профессор кафедры телесно-ориентированных практик Международной Академии Образования. Сегодня мы поговорим об аллергии. Аллергия – это проявление психосоматических зажимов, которые человек не решил в свое время. Это чаще всего проблемы вины и, ну, так скажем, непрощения. И отсюда идут проблемы с дыхательной системой. Из-за этого возникают на фоне каких-то респираторных заболеваний такие осложнения, как аллергическая реакция. Наша пациентка имеет вот такую карту пульсовой диагностики на сегодняшний день. И по этой карте понятно, что эндокринная система требует особого внимания. И мы по ее золотому треугольнику ставим ей пиявку о чем мы с вами поговорим на практических занятиях. Поэтому подписывайтесь на наш канал, слушайте наши новости, ставьте лайки. Всего доброго!